Бисмиллях, альхамду лилляхи, раббил алямин, вассалату вассаламу аля ашрафи ланбия и Ассаламу алейкум ва рахматуллахи дорогие братья и сестры. Хотел сегодня рассказать, что очень много, много братьев и сестер пишут мне на WhatsApp. Хотят сюда приехать, работать, жить, учиться и прочее, прочее, прочее. Дай Аллах всем... Возможность приехать сюда Жить здесь, работать, учиться и прочее прочее. Я хочу сказать, что раньше я тоже так же хотел Мечтал, стремился к этому И просил Аллаха Субханава Тааля И работал в сфере хаджа Инструктором был Сначала вместе с паломниками ездил Каждый раз возил паломников Обслуживал паломников, был с ними и каждый год вот так ездили мы на Рамадан, на Хадж, возили людей. И вот у вас сейчас тоже, у многих из вас есть такая возможность. Находясь там в республиках, в странах, в других и в городах, вы можете тоже так набирать людей и отправлять сюда. На Умру, тем более Умра целый год идет. Потом один месяц Хаджа идет. Um, поэтому вы можете людей отправлять, можете работать с турфирмами, с различными турфирмами, даже которые простые турфирмы отправляют людей, туристов там. Вы можете с ними спокойно э договориться и сказать, ребята, давайте вместе э работать, новое направление развивать. Или с туроператорами, которые уже работают по умре, вы можете с ними работать, э привлекать людей. У кого-то есть канал Телеграм, у кого-то есть там э, разные соцсети э, или сайты или еще что-то. Кто-то может приводить людей, набирать людей. За каждого привлеченного клиента э, туроператор может вам выплачивать агентские. Поэтому хотелось бы сегодня вот поговорить насчет этого, как привозить людей сюда и э, заниматься этим делом. Потихоньку-потихоньку вы уже начнете сюда почаще приезжать и присматриваться, выбирать город. Потом уже копить денег себе на рабочую визу. И вот так будете работать. Итак, у нас Умра и Хадж. Направление Умра и Хадж. Хадж, как мы знаем, он вот сейчас уже наступает месяц Зульхиджа. Завтра-послезавтра уже Зульхиджа начинается. И в это время уже начинается хадж люди приезжают все на хач на хач мекка медина уже полные э, хаджиями. остальное время остальное время это конечно уже умра остальные все месяца вот 11 месяцев это уже э, умра самый обильный такой э, поток приходит на умру людей э, конец декабря начало января люди не хотят сидеть где-то там у себя, в каких-то странах. Все хотят во время выходных там, или каникулов или еще что-то, хотят приехать сюда и здесь заниматься Айбадатом. Потом следующий месяц Рамадан, особый сезон это, особый сезон месяца Рамадан. Очень много людей приезжает на Рамадан. И э, третий пик это Хадж, время Хаджа. Итак, время начала умры, как я говорю, что он сразу после хаджа начинается. Раньше один месяц, два месяца давалось на то, чтобы люди выехали, паломники. Сейчас этого уже нету, отменили это. И поэтому, как только хадж закончится, как только начнут хаджи возвращаться домой, уже можно приезжать по умри, Уже можно приезжать по умри. Визы для умры есть различные. То есть, туристическая УМР, потом умра виза бизнес-виза, рабочая виза, транзит-виза. По этим всем визам можно совершить УМРУ. Туристическая виза, конечно, она ограниченная. Только там Российская Федерация, там Казахстан, Украина и европейские страны. Срок у нее 90 дней. В течение года вы можете 90 дней спокойно находиться на территории Саудовской Аравии. Несколько раз можете приезжать в течение года. Но главное, вот 90 дней у вас есть лимит. Вот этот 90 дней. Умра-виза. Умра-виза она для всех стран. Любая страна здесь подается. Срок у нее тоже 90 дней сейчас. Раньше месяц давали. Даже давали 15 дней, вспоминаю я. Потом 30 дней. Потом вот сейчас 90 дней стало. То есть можно уже по ней приехать и 90 дней спокойно по Умра-визе здесь находиться. Потом бизнес-виза. Тоже это для любой страны бизнес-виза выдается. Срок у нее один год для всех стран и пять лет э, для России. пять лет для России, ее цена там 1200 долларов. Зато у вас пятилетняя виза, можете в любое время приезжать и также находиться 90 дней. Потом выехать, опять заехать, еще 90 дней. И вот так пять лет можно выезжать, заезжать, по 90 дней находиться здесь. Это вот бизнес-виза. Потом еще у нас есть рабочая виза. Там уже выезжать не надо, можно просто находиться, семью провести жить учиться работать и прочее прочее это уже рабочая виза она дорогая 5000 долларов стоит потом за каждого члена семьи еще надо будет платить по 100 долларов минимум в месяц и последняя виза еще хотел хотелось бы поговорить о ней это транзитная виза транзитная виза тоже в этом году очень много людей приехала по транзитной визе в месяц рамадан из разных стран она на 4 дня за каждый день просрочки Кто-то, например, хочет 5 дней Или неделю За каждый день просрочки 100 реалов штрафа 100 реалов штрафа И Это, в принципе, у любой визы У туристической за каждый день просрочки 100 реалов штрафа У МРА виза там, 100 реалов штрафа У бизнес визы В общем, везде штраф платится Если ты просидел Дольше положенного срока Дальше, дальше, давайте же посмотрим, из чего состоит Умра. Умра, это в первую очередь собираем людей, там где-то в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане, в Узбекистане, в Азербайджане, в России или в других странах, Туркменистан и прочее, прочее, прочее. Мы собираем людей. В первую очередь там соцсети подключаем там сайт подключаем, рекламу даем там буклеты печатаем мечети раздаем всем людям в общем людей подключаем и люди потихоньку потихоньку начинают звонить и начинают обращаться потом собираем группы потом когда группу мы собрали маленькая или большая ли без разницы здесь может быть и 100 человек и 200 человек можно в месяц собрать некоторые компании тысяч человек в месяц собирают я вот знаю одни ребята открыли в киргизии офис и ежемесячно ежемесячно приводят 2000 человек 2000 человек один офис приносит в месяц паломников представляете 2000 человек если он даже этот офис с каждого человека, с каждого паломника зарабатывает там 100 долларов, 100 долларов, да, это хорошие деньги они зарабатывают. 2000 человек на 100 долларов, 200 тысяч долларов зарабатывает офис. И работают, и зарплату получают, и награду получают. Поэтому это очень хорошее, хорошее направление. Тем более это халяльное направление. Без сомнения, дорогие братья, Итак, собирается группа, потом э, отвозят эту группу э, в аэропорт, да, сбор весь в аэропорте, в аэропорту происходит, потом э, все вылетают. Бывают прямые рейсы, бывают чартерные рейсы, бывают транзитные рейсы через какие-то страны, бывают комбинированные туры, то есть долетают до одной страны, оттуда там на Дуба, до Дубая долетели, а с Дубая на автобусе заехали, то есть это комбинированный тур. Разные есть варианты, как завозить сюда паломников. Потом встречаем, мы уже здесь встречаем в Саудской Аравии, Медина или Мекка, или э, Риад, или Таев, или Янбо, вот этих городах, где есть аэропорты, э, мы встречаем уже автобусы, подгоняем, встречаем группы, э, люди садятся в автобусы, и потом мы везем их в, э, в отель. В Медину, например, мы везем в Медину в отель, размещаем. В Медине там они обычно проводят 3 дня, э, согласно пакету, какой там пакет, э, бывает 5 дней. А, там уже Посещение мечети пророка, алисалям, посещение э, Роуды, посещение, там, э, дать салям пророку Мухаммаду, Умару, э, Абу Бакру, Умару, э, роды Аллаху Ангума. Потом э, там есть э, один день предусмотрена экскурсия по э, Медине, посещение горы Ухуд, э, горы Лучников, э, потом э, кладбище, где похоронены 70 шахидов, э, погибших при битве Ухуд. Потом мы едем там э, э, этот э, мечеть Куба, мечеть тайн семь мечетей, э, где Хандак, э, ров, война при Хандаке была, где также там есть пальмовые рощи, э, где люди покупают подарки, обычно медийни финики покупают. Э, в общем, там экскурсия. Один день специально назначен определенный день. Утром мы подгоняем также автобус и людей возим по Медийне, экскурсию проводим, естественно. Все рассказываем э, из э, Сиры, пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Потом по окончании трех дней или пяти дней из Медины мы вывозим людей уже в Мекку для совершения умры. Конечно, при выезде из Медины там есть э, Микад, Зуль Хулейфа называется. И мы туда приходим, э, приезжаем, и там люди облачаются в их храм. Покупают их храмы, одевают их храмы. Э, и оттуда уже выезжают, намерения делают, говорят ля Байк Аллаху Байк, и едут в Мекку. При, по приезду в Мекку размещаем мы их в отеле. Там размещение, там пока ну уже по, смотрим по состоянию паломников, как у них состояние, как у них настроение. И потом мы уже людей в определенное время выводим на э, умру, приводим их в мечеть Аль-Харам. Там делаем сразу тавав, потом два раката тавав намаза читаем, потом замзам -зам пьем, потом идем на сафа марва, потом стрижемся, снимаем и храм, выходим из и храма, уже одеваем обычную одежду. Ну, в общем, это вот ритуалы умры, все совершаем в сопровождении опытных инструкторов. Потом один день у нас в Мекке это экскурсия обязательно, опять же. Поехать на Арафа, поехать в Муздалифа, поехать в Мина, посмотреть Джамарат, посмотреть это, посмотреть то, посмотреть гору Саур, где пророк с Абубакром хиджру делали, прятались в этой горе. Посмотреть гору Нур, Джабаль-Нур, тоже где Джибриль приходил к пророку Аллаху, алейхи Абубакром, и первые аяты были неспосланы в пещере там на этой горе. В общем, в общем, проводим экскурсию по Мекке в один день. И потом, когда уже проходит там, 10 дней, там, смотря какой пакет, мы собираем опять людей, автобус подгоняем и отвозим их всех в аэропорт. И люди улетают. Вот это вот вся умра. Вот это вот вся умра. Две недели или три недели. Пакет умры, он состоит из вот таких вот основных моментов. И, э, давайте же поговорим, чтобы получить визу. Что же нужно для этого? Что же нужно получить умру визу, именно умру визу. Там для того, чтобы получить умру визу, сейчас, конечно, все через систему проводит, проходит, через Манассу. Есть такая система Манасса от министерства Хаджа Умра. И там это вот как букинг. То есть ну, все раньше э, бронировали через Booking, Многие знают, как это, или через там, другие какие-то Агода, или Каяк, там, там, или другие э, платформы бронирования. То же самое здесь э, у министерства. Тоже также сделана специальная программа, и через нее люди бронируют. Чтобы виза у тебя вышла, ты должен выполнить несколько таких вот шагов. Для перв... Первое это ты должен выбрать отель. Э, то есть ты выбираешь отель э, в Мекке и в Медине. В Мекке минимум 5 дней должно быть, и в Медине там минимум там 2 дня. Иногда даже в Медине, не обязательно. в Медине не обязательно, просто в Мекке 5 дней. Но в этом году посмотрим, как будет опять система работать после хаджа. Они, они откроют эту систему. Сейчас пока система закрыта, потому что хадж. А через две недели дай бог дай бог или первого может быть мухарама может быть откроется система и мы начнем уже заниматься опять умрой и будем э, вносить все данные паспортов людей заносить в систему и э, вытаскивать визы умра визы Далее, значит, мы выбрали отель Мекки, Медине, там 1-2 дня в Медине, там 5 дней в Мекке, мы это выбираем, или в зависимости от нашего пакета, кто сколько хочет проживать, да, мы уже группу формируем и берем отели в Мекке и в Медине. Обязательно нужно выбрать транспортную компанию. Специально есть транспортные компании, которые будут встречать в аэропорту, отвозить в отель, в медину, потом э, э, экскурсию делать, потом между мединой и мекой отвозить. Это все одна компания уже занимается этим делом. Специальная компания мы уже бронируем автобус или легковой автомобиль или минивэн в зависимости от состава группы если там 4 человека, то легковую машину если там больше 4 до 10 там минивэн, там микроавтобусы берем, потом автобусы берем до 50 человек, 49 пассажиров выбираем транспортную компанию мы с ней уже связываемся, все мы им даем свой маршрутный лист а они уже в определенное время там уже отправляют свою машину со своим водителем, мы уже конечно с водителем на связи и он встречает он отвозит он все выполняет все у меня уже голова не болит в этом плане голова не болит то есть это как booking я забронировал все у меня уже есть транспортное средство которое будет полностью на весь круг работать с моими паломниками далее выбираем обязательно здесь нужно выбрать а, саудовскую компанию компания по умри раньше было 700 компаний здесь а, до пандемии 700 компаний открылось, но потом пандемия ударила, потом еще были там всякие проблемы. Многие компании не были готовы к этой работе, им открыть открыли, и потом они стали людей привозить. Но, как обычно, были всякие косяки и прочее-прочее, В итоге сейчас 200 компаний всего лишь работает на рынке но этого хватает, в принципе этого хватает, и мы, как обычно, там с несколькими компаниями мы работаем, мы отправляем договора этих компаний для турфирм, которые там в разных странах, мы можем официально сделать договор, и уже на основании вот этого официального договора можно уже будет завозить паломников в Саудовскую Аравию по умра визе Итак, выбираем компанию по умре, это обязательная вещь здесь. Потому что здесь кто-то должен быть ответственный. Ответственный, кто должен встречать, кто должен следить. Если что-то случилось, они должны решать эти вопросы. Должен быть какое-то какое лицо, уполномоченное от министерства, хаджа и умры, вот это лицо, оно должно отвечать за вас, нести ответственность. Вдруг кто-то умер, вдруг кто-то заболел, вдруг кто-то что-то с ним произошло. Здесь специально должен быть обязательно какой-то орган который должен это решать вопросы вот эти все так выбираем компанию по умре и потом все это мы у нас выходит ценник и мы оплачиваем это по карте то есть через mastercard через виза карту это все оплачивается да то есть выходит какая-то цена давайте вот сейчас на примере покажу вам цену и виза умра например я говорю отель мекки например мы выбрали в отель мекки 5 дней минимум да, отель Мекки, потом а, отель в Медине мы выбираем, там три дня. А, иногда система а, не дает, а, не делает обязательный отель в Медине, И мы и поэтому его даже и не выбираем. Но в этом году посмотрим, посмотрим, как будет в этом году после хаджа, как система будет работать, будем смотреть. Далее транспортная компания, а, мы выбираем, да, транспортную компанию и то есть либо автобус либо легковой автомобиль и компанию которая будет встречать и будет заниматься нашими паломниками до да? официальное лицо а, саудской аравии это арабская компания по умри <къяв> в общем у них у всех есть свой ценник а, в этой системе вот этой монаса это платформа как booking как Агода, вот эта специальная система и там ты выбираешь отель, расстояние отеля, там э, звездность отеля, там ка качество отеля. И там своя цена у каждого отеля. Вот примерно, например, комнату мы выбираем 5 дней. 850 у меня выходит, например, в Мекке. Да? Отель Медини, например, 3 дня, 400 реалов выходит, например. Да? Транспортная компания берет, например, за машину за 4 человека 1600. Там арабская компания 1000 реалов берет. В итоге у меня выходит цена. 850, ну 100, 1000 долларов, да, 1000 долларов там э, с хвостиком. 1000 долларов у меня, и потом оплачиваем мы это, и выходит виза на 4 человека. 4 человека, у них уже есть отель в Мекке на 5 дней, отель в Медине на 3 дня, например, транспортная компания у них автобус машину предоставляет, и арабская компания, которая будет за этим всем наблюдать, следить и э, нести какую-то ответственность. В общем, у меня 1000 долларов ушло на визы визы потом мы печатаем распечатываем и все есть еще конечно дополнительные еще расходы например виза мы поняли уже да сколько выходит виза потом авиабилет это уже отдельно уже нужно смотреть, какая компания а, у вас работает в вашей стране, например, из Киргизстана, какие компании возят, может быть, там транзитные компании через Катар или там через Бахрейн или через там Эмираты или через Иорданию а, или из России, например, компании какие-то, а, какая дешевле выбираешь, Fly Dubai там, или Misr Тайрон, или там еще какие-то турецкие авиакомпании сейчас вот запускаются, а, в общем, смотришь самый дешевый, следишь там, мониторишь цены это уже э, отдельная работа по которой надо уже отдельное видео за, за, записывать потом расходы офиса там естественно э, сами понимаете что офисные работники которые там сидят э, секретарь там или еще кто-то там оператор должен все это э, принимать паспорта э, там встречаться с людьми там отправлять паспорта там нужна служба поддержки служба доставки которая отправляет сюда э, там по стране может быть какой-то человек из своего кишлака отправил там а -а -а -а в столицу, в Бишкек, например, да? И пока она дойдет, эти документы, пакет документов, пока он дойдет, и естественно должна быть служба доставки, то есть тоже очередные расходы. Это тоже надо, надо учитывать. Потом паломников отправлять нужно им униформу давать, какую-то там жилет, сумка у нее должна быть паломника, там литература должна быть соответствующая, это нам на разных языках кто на татарском, кто на чеченском, кто на узбекском, кто на таджикском. <coughs> То есть литература должна быть. В общем, все эти расходы, все это учитывается. И в конечном итоге у тебя выходит какая-то цена. Выходит цена за пакеты. Вот эту мы цену видим которую люди закладывают там свою выгоду, свою, выгоду своего инструктора, там, и обязательно инструкторам тоже зарплату же надо платить, когда группа он ведет, сопровождает, две недели ездит с ними, с паломниками. Естественно, он тоже должен получать зарплату, просто так а, а, никто не будет ездить. Один раз поехал, второй раз поехал, но потом-то надо работать, надо же где-то зарабатывать, надо семью кормить, надо же а, а, вести нормальную работу. И, естественно тут надо, надо все это закладывать это уже на э, офисе это все должно это учитываться в офисе должно быть учитано далее э, хотелось бы сказать что тур вы можете работать как с турфирмами с любыми турфирмами вы можете направление открывать либо сами открывать турфирму э, зарегистрироваться и работать от турфирмы, то есть от своей турфирмы или от чужой турфирмы. Или вы можете вообще договориться с уже с теми фирмами, которые занимаются уже этим делом, и э, по умре они уже, может быть, отправляют ежемесячно, у них есть какой-то э, поток. Вы просто можете с ними договориться, сказать, слушайте, давайте... Мы с вами договоримся, я вам привожу человека, клиента, я, у меня есть возможности людям делать рекламу, призывать, созывать. У меня вот есть своя школа, у меня вот есть свой канал, телеграм-канал, у меня есть там еще какие-то социальные продвижения. И я могу приводить людей вам за каждого члена, за каждого человека, там, вы можете мне платить там агентские. То есть вы приводите клиента и получаете агентские Э, за каждого приведенного клиента бывает там это 50 долларов вы просто получаете и все вы остальными вопросами вас э, как бы э, вам не надо заниматься ваша задача привлечение клиентов и все а если вы уже хотите дальше уже самостоятельно работать э, то вы уже конечно уже будете все дальше прорабатывать но это мы будем уже с вами э, индивидуально общаться какие-то моменты я буду вам рассказывать, пожалуйста, кто заинтересован, пишите на WhatsApp, на Telegram, на в комментариях пишите, будем связываться и будем это дело уже развивать, чтобы в вашем городе, в, вашем, в вашей стране был свой офис, была своя компания, которая заниматься будет умрой. В дальнейшем следующий шаг это уже будет хадж, уже, может быть дальнейшие еще другие какие-то направления будут. Но, в общем, это вот, вот такая вот возможность есть заниматься, заниматься с людьми, с мусульманами, с паломниками. И здесь и награда за каждого привлеченного человека. То есть, если он приедет, вам награда будет, умра записана или хадж будет записан. Все зикры, которые он будет делать здесь, все э, дуа, которые он будет делать, вам будет записываться все это э, в книге ваших добрых дел. Ну и, естественно, здесь будет э, ваш какой-то заработок. «Раббана атинафид дуния хасана, вофель ахарати хасана, адабаннар». Как мы э, делаем такой дуа, когда тавав делаем вокруг Каабы, мы делаем это дуа. робана атинафид дуния хасана, дай нам, о, наш Господь, дай нам в этой дуне. Весь хасанат, все наилучшее дай нам. И хасанат. И в следующем Ахирате, в следующей жизни, самое наилучшее нам дай. Все, все, все, все. Самое наилучшего кинада, адабаннар и упаси нас от наказания огня. Прибегаем к Аллаху Субнавталя от наказания могилы, наказания огня, фитны огня, бараклофиком. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا خَيْرًا الْجَزَى سُبْحَانُكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكُ لَا إِلَهَ إِلَىٰ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ